Здравствуйте! Меня зовут Кристина и недавно я прошла курс PHP Plus MySQL Start в школе Wonderland под руководством инструктора Юлии Дюричевой. В течение данного курса я изучила языки разметки, основы языка PHP и узнала, как создавать и использовать базы данных в MySQL. Результатом обучения стал мой курсовой проект ⁇ Сайт туроператора. Сейчас мы находимся на главной странице сайта со стороны пользователей. На данном сайте пользователь получает информацию о предлагаемых турах. А в случае, если пользователю необходимо больше информации, он может запросить эти сведения у администратора сайта. Также здесь представлен обзор популярных видов активного отдыха в Крыму, таких как дайвинг, каякинг, винсерфинг. В разделе «Новости» можно следить за развитием туристической отрасли полуострова. Администратор сайта заходит на административную часть под своим именем и паролем. Сейчас мы актуализируем информацию на сайте, добавим а, тур миссхор. Этот тур видим поздно. Также мы можем удалить какой-либо какой из туров. Например, удалим Ялту. Мне очень нравится заниматься в школе Вундерлэндс. Здесь очень дружественная атмосфера, занятия проходят интенсивно. И когда возникает вопрос в изучаемой области, я всегда получаю полный ответ. Выражаю большую благодарность моему инструктору Юлии и менеджеру школы Дарьи за постоянную информационную поддержку. И я обязательно буду продолжать все вас учить. Спасибо.